научите как отведать кури клевать свои яйца яйца куры клюют в случае если не хватает кальция и они болеют заболеваниями кишечными то есть это скорее всего там какие-то иммунологические заболевания почему клюют в белке находится лизоцим, и этот лизоцим лечит им кишечник для того чтобы этого не было возьмите какой-нибудь пробиотик для курей где-нибудь в ветеринарной аптеке или там через интернет закажите или купите сухой лизоцим, пусть они его поклюют. И также давайте им небольшое количество кальция в виде карбоната кальция. Поклюют кальций, поклюют лизоцим, яйца перестанут клевать. Обычно больные куры, которые болеют кишечными заболеваниями или аутоиммунными заболеваниями, начинают клевать. Это говорит о том, что они болеют. Полечите их, и они перестанут клевать. Если курица клюет яйцо то это говорит о том, что человеку яйцо такое кушать не надо. Почему? Потому что в таком яйце может находиться какой-нибудь вирус. И это очень часто показатель того, что такие яички так природа устроила. Бог создал курицу для того, чтобы она создала или продолжила жизнь для человечества. Если бы я ставил памятник какому-нибудь животному, то это 100% была бы курица. Почему? Потому что она и корова. Потому что они делают все для того, чтобы человечество продолжало свою жизнь. Курица дает яйца, она дает мясо, она дает пух. Ну и, конечно, курица настолько благородное существо, хотя сама, наверное, этого не понимает, что она создает яйца, и в случае, если они инфицированы, может сама их клевать, как бы не подвергая человека опасности. Вот. Так что ваши курочки заботят.